результаты по здоровью были получены на других континентах мира. Давайте посмотрим на них вместе. Hello, my name is Galina. I'm 64 years old and I live in New York. I joined for our corporation 11 years ago when I had severe health issues. One of them was severe migraine. The migraine was so severe that unfortunately the pills stopped working. And the doctor suggested me to start doing um, injections. This is when I found Linji. Linji did magic for me. The results I had was during the first 10 day of the use of it. And since then, I never had any episode of migraine ever again. Thank you, for how. Здравствуйте, меня зовут Андрей Горбачев. Мы с моей супругой Горбачевой Викторией проживаем в городе Чикаго, США. Мы хотели бы поделиться с вами использованием продукции Fahol. А об этом поделится моя супруга. Да, хотела рассказать, что я услышала от знакомых о продукции, вот, и у меня были проблемы со здоровьем, значит, сердечно-сосудистые проблемы, гипертония, также наличие тромбов, имелись операции, вот, и я начала применять капсулы Сию Фу, потом я подключила Гай Гай и Эликсир Феникс. Применяя на протяжении трех месяцев эту продукцию, я, конечно, приобрела качество жизни, бодрость. Вот, я стала гораздо лучше чувствовать себя, появились силы. Вот, но прошло какое-то время, и у меня случился сердечный приступ, как врачи мне ставили. И на скорой помощи меня привезли в госпиталь. И значит, в госпитале врачи мне сказали, что мне срочно нужно сделать кардиографию. Вот. И когда мне сделали кардиографию, чудо, у меня были чистые сосуды. Это была самая хорошая новость для меня. У меня не было наличия тромбов, хотя у меня была операция на тромб. Вот. И эти новости меня очень обрадовали. Я очень рада, что я применяю эту продукцию. Она улучшила мою жизнь. Теперь я хочу поделиться, что произошло со мной. Я всю жизнь работаю на стройке, и в какой-то период времени моя активность и жизнеспособность стали уменьшаться. Когда я стал применять продукцию в своей жизни, то со временем моя активность и жизнеспособность увеличилась и кардинально изменилась. Поэтому я очень благодарен тем людям, которые познакомили меня с этой продукцией. Здравствуйте, меня зовут Хлычева Ирина, я живу в Чикаго, Соединенные Штаты Америки. Я узнала о продукции от своих друзей, и я увидела, какие хорошие результаты принесло им употребление продукции компании Фахоу. Однажды врач выписала мне таблетки от давления и к ним аспирин. Я знала, что аспирин очень вредно принимать, поэтому я искала замену аспирина. И моя подруга сказала мне, что Сёй Чун фу очень хорошо действует для крови, помогает сосудам сердца. И я стала употреблять Сёй Чун фу, и действительно это принесло мне прекрасные результаты, Потому что качество моей жизни повысилось, мне стало легче, я хорошо стала спать. И таким образом я стала применять и другую продукцию. И также я поняла, что есть регуляция, есть очистка, есть восстановление. И постепенно я применяла всю эту продукцию которая необходима для того, чтобы очистить организм, отрегулировать его и восстановить. Я очень рада результатам, потому что я стала меньше болеть, я стала себя намного лучше чувствовать, и очень рекомендую эту продукцию для других своих знакомых и всех людей.